Саш, как думаешь, сколько составляет ежемесячное пособие на одного ребенка до трех лет из многодетной семьи в Ленобласти? Ну, Вот и нет, 800 рублей. Давай посмотрим сейчас, что же можно купить на эти баснословные деньги. Заходим в приложение Ленты. Так, подгузники 600 рублей. Гель для стирки детских вещей. 200 рублей. Что еще? А все, 800 рублей. Больше ничего не купить. При этом те, кто заведует социальной политикой, выплаты этих несчастных сотен, сами не бедствуют. Например, Людмила Нищадим, которая до 2019 года возглавляла комитет по социальной защите населения, превратила Ленобласть, а точнее свою квартиру, в филиал «Сумма», в которую едут вещи из мировых столиц моды. Не только ведь одному губернатору Дрозденко щеголять в часах за миллионы и модных пальто. Рядовые служащие тоже хотят выглядеть дорого. Вот и Людмила нещадим, насмотрелась на начальника, и теперь даже базовые вещи в свой гардероб покупает исключительно в ЦУМе. Вот, например, зашитую из тельчайшего хлопка футболку с ярким принтом от бренда «Кинзо» ей не жалко отдать 8 тысяч рублей. Ну а что такого в том, что обычная футболка стоит больше, чем сумма ежемесячной выплаты детям-инвалидам третьей группы, которая составляет без малого 6 тысяч рублей. Дальше больше, точнее дороже. За квадратный кусок ткани размером 90 на 90 сантиметров Извините, платок Эмилио Пуччи нещадим заплатила почти 26 тысяч рублей. То есть фактически накинула себе на плечи годовое пособие на ребенка больного целиакией. Но и это далеко не предел. Например, эту голубую плессированную юбку Людмила Николаевна приобрела за пять с половиной тысяч рублей. Юбка выпущена знаменитым французским домом моды «Мейсон Марджелла». Но давайте вернемся в Гатчинский район, куда Нища Дим перешла на работу в прошлом году. Мне кажется, здесь определенно не хватает французского шика. Идем дальше и видим целый комплект общей стоимостью почти 140 тысяч рублей. Именно его, как будто в насмешку, Нища Дим выбрала для вручения грамот на дне социального работника. Посмотрите на фото и сравните, как одеты настоящие социальные работники и как Людмила Николаевна. На ней одна только юбка с позолоченными пуговицами от бренда Эскада стоит 42 тысячи рублей. Туфли из изумрудной зеленой замши Джан еще 45 тысяч рублей. А шелковая рубашка Искада с ярким цветочным принтом вообще 52 тысячи. Однако в гардеробе Людмилы Николаевны есть вещи еще дороже. Например, пиджак от американского бренда «Сент-Джон». Стоит он 116 тысяч рублей, шит пиджак, как уверяет производитель, вручную. Вероятно, именно поэтому не щадим, наделая его на такое торжественное событие, как 19-й съезд любимой партии «Единая Россия». Думаю, в вещах дешевле 100 тысяч туда просто не пускают. Иначе что то за единорос такой, если за долгие годы госслужбы не смог прикупить себе люксовых шмоток? А вот шикарное платье из зимней коллекции «Дольче и Габана», украшенное крупными пуговицами с цветочным узором. Признаюсь, мое любимое. Такой шик! И стоит оно соответствующе – 171 тысячу рублей. И в этом изысканном приталенном платье по цене подержанного автомобиля она заявляется то на заседание Совета депутатов, то на празднование Дня Победы. Людмила Николаевна, вам перед ветеранами не стыдно, живущими на копейке от пенсии до пенсии? И наконец, самая дорогая вещь из тех, что мы нашли. Однобортное пальто из в гусиную лапку – самый трендовый принт этого года. Пальто изготовлено из плотной вирджинской шерсти с отороченным коротковорсым мехом, отложным воротником и манжетами. Такое не стыдно и на вручение золотого глобуса надеть. И стоит оно каких-то совершенно немыслимых денег – 220 тысяч рублей. Вот скажите, откуда у мелкой чиновницы из области, которая годами работает на госслужбе, деньги на наряды за сотни тысяч рублей из последних коллекций европейских домов моды? Сколько наглости надо иметь, чтобы щеголять в этих дорогущих нарядах перед пенсионерами, ветеранами и десятками камер, прекрасно зная, что тебя будут снимать. Десятки, сотни, тысячи людей из-за бездействия властей во время вируса остались без работы, средств существованию и живут на нищенские пособия. Они щадим в это время, ни в чем себе не отказывает и как принцесса ездит осматривать гатчинские угодья в роскошных нарядах. И это лишь малая часть гардеробной чиновницы. Пролистайте ее инстаграм и сами убедитесь, что она привыкла жить на широкую ногу. Таких, как Людмила, не щадим среди госслужащих столько, что пальцев не хватит пересчитать. Дрозденко окружил себя лицемерами, которым плевать на людей, а собственные интересы и комфорт они ставят во главу угла. И пока мы ничего не сделаем, пока не придем на выборы в сентябре и не проголосуем против Дрозденко, ничего не изменится. Поэтому прямо сейчас регистрируйтесь на сайте умного голосования. Вместе мы заставим власть с нами считаться.